Ну что же, заслушаем клоунов. Прошу, Лайфхак. Хотите, чтобы ваша жена сидела дома и никуда не выходила? Зажгите ей зажигалку. Вот так. Это спустя 8 месяцев и 4 шлифовки. Если человек морально разложился, об этом надо прямо сказать, а не смеяться, понимаете. Ну вот, вид какой-то у вас непонятный. Суки, блядь. Слезы отставить, и главное, понимаешь, побольше бодрости. Давай. Да не ной, ребят. Пал жертвы и клоунов. <звы> Красноносые взломали или черт... <звы> Действительно клоуны. Банда клоунов. Сейчас свирепствует. Клоуны выбирают людей не только со смешными фамилиями, но и со смешными лицами. Берегитесь с тех, кто служит поводом для смехов в компании. На вашу, по вашему следу, рыщет банда клоунов. Клоуны <соцентреский> <соцентреский> тарак а нас не трогали подожди-ка, сбудется тара друзья спасибо. за вас, ребята за всех вот это да это другое дело ну вот так все, товарищ И все, да все нормально будет, ребят. Простите меня, искренне. Йо, йо, йо,